Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить баклажаны под названием Тещин язык. Необычное наименование Тещин язык не случайно прикрепилось за всеми острыми закусками и салатами. Теща всегда хочет повкуснее накормить зятя, но и от него требует уважительного отношения и к себе, и к дочке поэтому не дай бог ему попасться на острый тещин язычок. Для приготовления баклажанов тещин язык нам понадобится 2 кг баклажанов, пол килограмма сладкого перца, 100 граммов чеснока, горький перец по вкусу, 1 литр томатного сока, 200 грамм подсолнечного масла, 100 грамм уксуса 9%, 100 граммов сахара, 1 столовая ложка соли. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что баклажан разрезаем на 4 части. Затем обжариваем их на подсолнечном масле с обеих сторон. При необходимости масло можно доливать. Баклажаны складываем в кастрюлю. Готовим приправу. Измельчаем болгарский перец, чеснок и один стручок горького перца. Добавляем туда томатный сок, сахар и соль, подсолнечное масло и уксус. Все хорошо перемешиваем. Заливаем этой приправой баклажаны и варим их в течение 15 минут с момента закипания. Затем раскладываем в банки, закручиваем, переворачиваем и накрываем. Оставляем до полного остывания. Вот все и готово. Если у вас такие баклажаны получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях.